Привет, ребят, сегодня едем на Полубарская. вот смотрим какая там дорога, дорога пока нормальная, вот едем там. на Ниве, да? нормально там уже, Паш. Что, хуже стала дорога? Ну, конечно. Ну, она уже после дождя, конечно, ее размолотила здорово. Ну, он него идет вообще, да, да. Танк. Ну хоть проверю забыл. А я проверять на серьезную Международную, а это что? Там где-то яма была, помнишь? Это, или вы объезжаете сейчас? А, я ее как-то объезжаю Ну и вверх хм. все равно не лезу туда Говорит это Приезжай быстрее Какая у нас дорога, ребят Дорога вот эта хорошая, да? Да для нее это семечки, блядь. Ну, да. Это просто семечки. Мне кажется, можно по кустам даже хуярить а ничего не. Конечно. Ну вот я говорю, что еще... эту включить. Второй мост? Конечно, куда? куда шум пришла mm. вот так нагоняем ну, пузотер конечно, конечно ну вот мы ребят добрались до воды приехали на полубарское вот это избушечка там андрюха качает лодку как андрюх получается Мы поедем туда в ту сторону в коряжник там попробуем половить на удочку будет чуклевать не будет посмотрим покажу вам клев будет то будет там не переключайтесь вот ребят вот ребят мы добрались до места вот расположились андрюха уже закинул удочки ждем клево что, Андрюх, клев будет? Пс. Как на белых камнях, говорит, будет? Mm -hmm. Ну, не знаю, посмотрим, ребят. Андрюх, тут фидер решил забросить. чтобы его оставить там в корягах. Андрюх. Я говорю, ты даже решил фидер сделать, чтобы поставить в корягах, да? Да ладно, что. Коряги тут есть. Я думаю, что... Там тоже они где-то есть. Так, где поплывет? У ну, него и больше а, сейчас. Вот. Будет. Ну, вроде рыба так подпрыгивает тихонечку ну, Пока клево нет. Срезка стала. Ты что решил, андрю сделать? решил обычно там декорм развести <смех> В кормушку что-то надо же положить Привет, кормушечка такая обычная простая чё кормушка с одним крючком да, угу. а зачем они делают вот, это вон они самодельные Можно... О, охота пошла у охотников <смех> лишь бы не застрелили нас по уткам походу там пошли стрелять ну, на ту неделю было открытие охоты вот до сих пор бомбят а ничего перезаброс глубину побольше сделать. Чуть-чуть, да. Так, а да, главное меня не зацепит. Не могу попасть. Где поплывок, бля? Ракурс не берет. А, нет, это не палка. Первый, когда я закину, сразу первые два окна mm -hmm. вытащим. А потом это карасик. Ну, карасик какой? Маленький? Ну Андрюх, я 400-500. Лёшка, да, буйволов вот здесь вот. Приносил. Таких крупненьких уже. 700-800 грамм тянул. Аж ручка mm -hmm. ручку сломал. Ручку сломал потом, представляешь? Это, ну что значит азарт? Ручку сломала закидывает вот так вот шпулю. Mm -hmm. Ты так, конечно, подсабы здесь пощить его Замотайся а Что, она раскисла? -то? Что, решил фидер закинуть? Uh -huh. А на фидер ты что, ловил тут? На вот него-то еще больше всего uh -huh. Это я говорю, его это Закидывать это... И удочку побыстрее быстрее Ну, Чего, пропали? Да, не его Сейчас Проверим, что тут есть. меня. Ну, бутерброд это опар а с червем тебя да, будет? Блин, он на кукурузы не пробовал? Пробовал, Андрюх. Ну, да. Бесполезно. Бесполезно? Да. Ну знаешь, как раз на раз не приходится. Уже все по-разному. У нее аппетит-то. Ну да, он сегодня не <смех> клюет, завтра не клюет. А там же ведь каждый ездит со своей этой прикормкой. С чем? Бля? Вот он у тебя С кроволомом с... с ПВА Что, даже клей добавляет? Да, ну, что, для связки там Что только не лепит ну, Почитай, что там творится Комбикорм распарился, да? Вот на ну, твою... Андрюха, давай заедем, возьмем его. Вот эта вещь, конечно. Но я правда не понял, из чего. А это стоянница секретом. какой секрет? А это далеко. А тот раз был, знаешь а это. О, прям в кустах где-то. Стреляли? Ну да, вот так вот охотники мешают рыбакам ловить рыбу. Дрех, забивает забивают, становят. аряд лети mm. поплав пока молчит почему ракурс не берет поплавку ребят камера не в что осталось ну, удочки закинуты а мы пока ждем будет клевать не будет посмотрим Будет клевать, буду включать камеру, ребят. Ребят, была поклевка, прозевали на фидер. Ага, как Неожиданно. Ладно, будем ждать еще. Че? Сошел? Не О, сидит, Сидит. мелко, ну, какие ну, как, вроде... Карасик. Карасик. Маленький а, какой-то. И... Кошки на радость. Вот и поклевки были такие маленькие, да? Mm -hmm. Не, если хороший долбанет, я думаю, этот твой этот спиннинг нормально сложен. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ну, первая рыбка есть. Ловим дальше. Так, ну вот, ребята, еще поклевочка. Рюх что-то тащит. Ну, Клт вот так вот вообще еле-еле. Mm -hmm. ты... mm -hmm. Легко. Легко идет? Ушел? мелочи но ну, я думаю к вечеру ближе к темноте будет ну, крупно ну, там уже садочек закинули чуть-чуть ну, побольше да uh -huh. к вечеру должен надо, покрупнее мне кажется брать ну, конечно, сейчас сейчас еще эти охотники все стреляют. А поплывок по-прежнему молчит почему-то. Ну, со дна надо попробовать. Ну, ты проедешь, да нет, он встанет, поплывок, когда поклевка будет. Так. Вот еще поклевка. Камера что-то сажается мелочь дойдет да, вот какая уже четвертая дополка да, одна в кадр не попала уже даже не хотела снимать тоже мелко а по покрупнее где там резкость вот тут уже получше чуть-чуть Должен... на фидер клюет, а вот на удочку да. вообще молчит. Ночь должен, конечно, уже -то. -то уже Ночью тоже попробуем, да, Андрюх? Ну, да. Дергал опять. сколько они там патронов выпустили да один патрон по 70 рублей что сиди там нет да, что-то мелкий что-то не показывается еще Нормально такой бы. По-крупную пошло дело. Ну да. Угу. Может быть это. Сейчас. Пойду, девай. Что-то, что-то. Ну, вот. А вот масло. Ну, ребята, настало утро. Ночью мы не снимали, потому что камера вообще не снимает. Ночью мне рыбка поклевывала. В конце покажу. Улов весь. Короче, лудочку даже у нас сегодня утащила да? мне. Ну, да. нашли хорошо удочка плавающий как-то скинула нас и протащила метров 6 на 7 от берега и, и левый, оторвала корочку да. и крючок оторвала такое у нас утро время уже 7 час там рыбка плавает спартанских условиях. Кстати, переночевали нормально в палатке, палатка хорошая. Все, Андрюх дергает. Решил ребят перекусить, чеку попить, все равно не Потычка была, можно 10 назад, все и больше перестало на удочку тишина, ну на удочку чему тишина, потому что надо было прикармливать хотя бы сделать прикормку шарами, да, прикармливать вот, а так как у нас корка только на фидер осталась результат, конечно, плачевный ну и то хорошо, а? Так что, ребят, когда приезжайте берите прикормки и закармливайте Только так. На фидер клюет, а на удочку вообще. Тишина. Ладно, переключать. Все вот, поклевочки. Не знаю, есть там еще нету Иди. опять мелко, крупная но вот. вот ну, ночью за это покрупнее был карачик Как вот ближе святая туда мельче он у меня пошел, плохо скинул. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Мелкий. Заметил, да, расцветать стало, и эта мелочь пошла. Mm. Вот, ребят, что у нас клевало. Крупные клевали ночью. Они такие он, средненькие. Крывали днем, ну, Под утро. Ну, тонкий карасик такой ну, вот и все представляете он пачка длинный тонкий извинный. сейчас почищу рыбу чтобы дома не чистить вот, дом приду только по помою подсолю и буду копчение буду коптить ну, вот ребят приехали мы с рыбалки почистили рыбу либо у нас, ребят, почистил карасики подсолил, приправы сделал, от мух закрыл вот наша коптилка, большая такая туда льхи добавил немножко опилков и надо немножко их смочить чтобы они были влажные Я пока так стоит вот, тут у нас мангал вот наш мангал сейчас он прогорит и будем коптить рыбу так ребята ну чё начнем коптить рыбу на немножко подрезать чтобы косточки не чувствовались, В карасе все-таки много костей И делаем надрезики такие все вкладываем нашу рыбку в коптильню также с этим я думаю в эту коптильню только ну, больше двух рыбок уже Поперек надо вот этих вот так. Все, леправу скинем и уложим. рыбу поймали по тот размер, который нужен. Все, закрываем крышечкой. на огонь и ждем приготовления рыбы прик... ну, вот рыба у нас коптится ребят мы ждем рыба где-то коптится у меня, ну, в этой коптилке около 30 минут ну 25-30 минут ну рыба все-таки покрупнее поменьше рыба она у меня 15 и хватит коптится вот так вот идет дым Тихонечку из-под крышечки. А мы ждем. Вот у нас получилась, ребята, рыбка. Первая партия готова. Вот. А мы пока будем коптить дальше. Жена не дождалась. Решила сразу на месте попробовать. Не дождалась. Ничего вкусно? Очень. Ребенок, иди ко мне. На. последний ну, как рыба-то? Лучше, чем как? Смотрю нормально, все получается. Нет. Вот что, ребята, у нас получилось. Мы спортили рыбу. Всем приятного было просмотра. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки, кому нравится. Пишите обязательно комментарии. Всем пока. С вами был я. До скорых встреч.